Изучение истории, тем более такой сложной, как наше, когда в основе лежит взаимодействие, медленное сближение разных этносов, прежде чем создастся единый русский народ. Это надо пропускать через себя, через призму личного опыта, который мы имеем. Это взаимоотношения человека с человеком. Мужчины с женщиной, юноши с девушкой. Вот насчет искры, которая там пробежала, как любят наши друзья об этом говорить, научившись об этом у американцев. Вот это так не происходит. Это вот между людьми она может там пробежать, но это короткий период, это страстное состояние, оно длится недолго. А я толкую о том, что называется любовь, причем любовь настоящая, которая, следовательно, кончается только тогда когда либо один из двух, либо оба, как в сказке, умирают в один день, прожив долго и счастливо. Вот это взаимоотношение между народами, взаимоотношение между культурой и народом. История России